Достоин? Достоин! Я на правильнику не знаю даже, что что там, да? Кто его выбирал? Да. Кто я на хуй не ты, выбирал? Никого ты, здесь кто не выбирали. У Тальгана да, знаю, я его выбрал. Да. Хольнер не знаю, где, что чем то делать. А Чир, где-то вот так не знаю, что здесь в творится, я за него даже не проголосовал бы. Пусть действительно выиграл бы тот, тот кто действительно достойный, но и есть авторитет в Солхозе. Мы действительно это. правильно решили. Да. А не так, что вам да, кто-то там по звонку сказал решение суда. А допустили бы всех. Давайте действительно, кто выиграет, тот и пусть депутат и сидит и решает, правильно решает или нет. А, вы а там кто-то решил -то, водит, там один а, там, блядь. На не наша команда, их убрать. А, ну, это, так же было. Это, это, так, же было. Это, это, так же было. Убрали нас, которые, вам, которые за да, вас не, не будут. Убрали. Ну как это? не надо задавать эти глупые вопросы? Вы-то знаете, что при я все прекрасно знаю. От Единой России вышли. Все. Мы решили бы, realise... <крат> <on> <Emmycat> уже честно, решили бы, кто? Ты, да, я, Брохин. Поэтому, а не так, вы свою команду выстроили себе и уже за весь вопрос решаете. Четыре человека пришли за меня, хотите решить. За того, за этого. там не должно быть. Вы, если 4 человека хотите, вы можете, все вы, можете, вы. Вы, забираете в а все, кто в все я не всех. Приедем каждому домой, каждому домой пойдем. Вот ваши 3 человека и мы три человека. И до каждого, вот никто бы не уговаривал за углом, ты не подписывай, ты не подписывай, да? А на каждый вот вы трое, и мы трое. Пойдем, каждый город зайдем. Этот Конечно. Этой ответственности определяет собрание депутатов. Вот для да, этого... Мы депутат говорит, что... Э, табу, э, для, для этого, для этого ну, и собра собрание депутатов проводится, чтобы решить, какую меру ответственности применить. Мы, как прокуратура, не можем говорить, что именно и как нужно сделать. Да, и он не может депутатов, вынести. депутатов наше представление рассматривает, оценивает его. Если они посчитают необходимым уволить, у них есть такая возможность ответственность законодательством. Но это лишь одно из э, решений, которое они могут принять. Понимаете? Мы не можем указывать, что именно, какую меру ответственности должны примениться в ранних Это же все же хотят, да, чтобы все было по закону Правильно отношения. Если ты нарушил, значит ты нарушил, значит у тебя должна быть ответственность за это. Я значит, не буду. не А если вы так хотите, то я по нарушил, можно. мне не нравишься, нарушил, я жизнь. не пойму, если она не подала документы, что она... Что а тут делать? Хучу она не пандемия. Малую какую-то... Вы что, не видели, как у нас какие-то не вега... а того, что лево неподача, лево раз, раз, И где они такое... не ходили, не ходили. не Депутаты даже не собирались. Потому что сам сам не надо собирать, вот, И, вот будем делать, все Что делать? Все вместе будем, все, делать. Что Все будем вместе шоу, делать. Что мы делать? Надо развращаться, вместе Ну, не, спорта, спорта. не, не, не, не, не, ты так всегда надо делать вместе, но не, а? а? почему? ну это, это, это вы не знаете понимаете почему меня не сидят поэтому и расписали а может пускай там да потому что я работаю и потом вынесем решение, которое будет а я отговорю, что а я чем давайте ставлю вопрос, да. согласны ли вы, да, принять меру ответственности к ней, принять там меру дисциплинарного взыскания. Угу. Да? да? Да. Единогласно. Соответственно, теперь выбираем именно меру голосования. Мера голосования, ну так как уже э, принимают такое. Кто за то, чтобы э, принять просто взыскать выговора? Голосуем. Кто «за»? Строгий выбор, да? да? Да. Кто «за», кто «против» этого? Я против того, чтобы просто проверять выбор. Соответственно, теперь, раз вы уже этот, э, никто не хочет объявлять выбор, я так понял. Правильно? Соответственно, следующим мера у нас – увольнение. Так? Нет. Если нет выбора, то соответственно, увольнение. Правильно? Уже более строгое. Кто «за» то? Что? А про, за то, чтобы э, прекратить полномочия уже главой СМО, подмаривать цыганцы выговоры? Кто за? И вот это ты сейчас за это что-то я не понял. Выговор. Что ты выговор, Батра, это что, она будет работать, но вы сделали выговор, будет под наблюдением Нет. работать. Нет, сейчас я уже, про выговор уже проголосовали. Но если, но что, если твой я... депутат не я... понимает, я... да? Я... да? Я... Твой депутат, если не понимает, что поделаешь? Смотрите. Давайте так, а при... кто то, чтобы уволить, прекратить досрочное полномочия главы Алштинской СМО Бадмая-Саганца-Выгранной по факту нарушения антикоррупционного законодательства? Вопрос. Не, ну я вот Ну, четыре за, да? Ты, я так понимаю, как. за или, или против или ты другую меру хочешь? А и либо ты, либо ты просто воздерживаешься, ну, Я, наверное, так все уже не хочу. Ну а что, Батак, у тебя мнение нет своего? Я просто лично, я за то, чтобы там строгий выговор. Да? Ну, ну а значит, вот -то -то можно... тогда ты против, получается, увольнения. И... И, и в то же время есть нарушения, видишь? Ну вот по факту нарушения ты можешь либо выковырять хочешь, либо ты увольнение хочешь. Не, ну я и, и туда, и туда вот так, не, прям, не конкретно Ну получается, вот, ты воздерживаешься. Правильно? Чтобы потом не было разрешений там. Ну я как все, короче, все. Ну все тогда, единогласно принято решение о прекращении Головы, а что, нельзя было это в клубе сделать? Ну, вы же... Не, ну это законы... Ну, припихали депутаты. Главное, чтобы это не касалось земель. Это прямое. Вы немного вас... Так, ну, начну... Я отчитываю Саламу в 2015 году был избран главой СМО, ну и в 2017 году уже не работал. Так, ну начну. С чего? Собрались мы. Э -э наш больной вопрос это земельный, да. Все началось в 2008 году, когда людям выдали земли и оказалось, что они были в федеральной собственности. На основании чего федеральная собственность изъяла эти земли у дольщиков, при этом оставив за ними права. И выходит, что права у нас остались, а самой земли как бы нет. Мы, в общем, владели тем, чего нету, да? И, естественно, платили налоги в местный бюджет. И, естественно, с этих же земель еще снимали налог и федеральный бюджет, потому что он бы как бы значился за федеральной собственностью, и, естественно, налог совхоз Чапчаева оплачивал. В 2015 году я был избран главой СМО, но ну, я подумал, что такая ситуация тоже не пойдет. Потому что как бы с одного медведя две шкуры дерут, да? И, естественно, при этом население, она остается как бы в минусе. Конечно, не сказать, что там огромные деньги, да? Но, тем не менее, хочется платить за свое же, также, а не за то, что там где-то что-то висит или еще как-то. Ну и, естественно, второй момент, что, владея землей, каждый человек уже как бы имеет больше прав, также У нас, потому что акционерное общество Чапчаева, но ну, акции, ни одной акции трудовому коллективу не принадлежит. Это же тоже ненормально. Мне кажется, трудовой коллектив по-любому должен иметь какие-то акции, дивиденды. Иначе мы же выходит, что на правах рабов мы здесь находимся. И в итоге, в конце 2016 года, Минное имущество России посчитало нужным, что да, действительно, нужно выделить людям землю и ее, чтобы они владели ею. И на СМО пришла земля. Собственность в Собственность СМО она была передана. Значит, если федеральное имущество посчитало нужным его передать, значит она же была не обременен ничем. Если бы она была обремененкой, кто бы его нам передал, так же? Это же естественно. Передали в шестнадцатом году, прямо перед Новым годом. Ну и мы решили, что мы же должны в правах восстановиться. И мы подали в суд. И в октябре месяца 17 года мы вот, список 296 человек выиграли этот суд и нас восстановили в правах. Естественно, тех земель, которые были, их-то уже не было, которые были под паи выделены. Мы хотели выделиться в тех же границах, каких и было она в 2008 году. А это было здесь в 11 километрах от нашего села. Там выделен был большой участок, 22 тысячи гектаров. Мы хотели выделиться общим куском и отдать этот кусок в аренду совхозу. Потому что у нас же, ну, как, мы же не враги собственному народу, также же, и собственному совхозу. Когда есть селообразующие предприятия, это всем легче же. И поселению, и людям. Это же работа, да? Ну, это же ну со всеми вытекающими. Не нужно выделять землю, а нужно... Как бы прежде всего интересы акционерного общества соблюсти. То есть под каждую точку под 800, по 800 гектаров взять да? и выделить. А как выделить, если у нас 40 точек и 800 гектаров это выделить, где-то получается 32 тысячи уже уходит. Так же? А когда у нас всего 44 тысячи гектаров земли, и где мы возьмем вот, даже на эти 296 человек как землю выделить? И даже если будет эта земля, да, она получится как бы под все точки выделят, а останется же там же лоскут, также да, также большой лоскут. Нас вызывали, на то время Зотов был председатель правительства. Но правда он сказал, что нужно как-то по справедливости решать. Но тем не менее давление все равно создавалось, вот, чтобы вот, да, надо сначала под Шепчаева землю выделить, а остальное уже потом. Хотя на тот момент глава республики сказал, сначала надо людям раздать, соблюсти их интересы, а потом уже разговаривать с людьми так же. Это же правильно было бы. В общем, мы судились, срядились, и на сегодняшний день мы до сих пор судимся. Вот с 2017 -го года... Наш поселок так трясет и трясет, И главы меняются СМО. Вот меня убрали, потом вот Лену, считай, убрали. И директор, там у нас уже, я не знаю, сколько директоров было. Просто на тот момент стоял вопрос, может быть, ну и со мной разговор был, да, чтобы вот давать, передать полномочия по земле в район. да? А зачем нам в район передавать, это же бюджет нам же собственно, нужно пополнять же земля это же бюджет же тем более у нас там большой лиман есть затапливаемый да который ну неплохие деньги может приносить просто вот хочется чтобы наконец все мы поняли что у нас нет врагов что собственному совхозу или людям да мы хотим все это просто на цивилизованный уровень поставить, где как во всем мире, также, Есть земля, возьмите ее в аренду. Мы предлагали, мы даже когда вот выделились, мы ходили в контору и просили, давайте возьмите у нас в аренду эту землю. Мы хотим, чтобы наш совхоз жил, процветал, но нам сказали, мы не будем брать в аренду, а так мы заберем у вас. Да, у вас, типа вы не имеете права. Я одна из пенсионеров и сторожилов этого села, проработавшей до 1992 -го года с 1982-го чабаном совхоза имени Чапчаева племзавода. И поэтому и вечный вопрос о земле, которая сегодня и, наверное, еще долго будет, потому что это, это шло не первый год. С 1992 -го года, когда вступил в силу закон о приватизации изделили в частную собственность, Практически вся Россия давно получила эти земли. Худо, бедно, хозяйства потом делились, кто продавал это их личное право. И поэтому судились не только с 15-го. Я отношусь к тому поколению людей, которых шесть судов еще до этого, начиная с, с, с конца 90-х, в 94-м, 95-м, здесь неоднократно проводились собрания. Но тогда старики, именно что в целях сохранения племзавода, страна качалась... Это наши старые животноводы, в том числе мои родители. Вот это поколение, которое не дождалось этой земли, они, в принципе, дали согласие. Совхоз распадется, если земли раздадим бед. Ну и вот дали такое право Иван Бадма еще и руководству района сохранять, потому что само государство вот так висело, непонятно было, кто, куда. И эта демократия, которая, так сказать, нам свалилась на голову всем, особенно сельским людям, до конца сами никто, и руководство, которые приезжали, депутаты, которые приезжали, никто не мог отдать нормальный голос. Наше село единственное, наверное, в республике, где сохранилось население, где люди в домах живут, и еще молодые люди в возрасте от 20 и до, 50, до 60 лет вот, вот это все поколение вот те, которые будут 60 или только исполнилось, и вот совсем молодые, которым только 30 еще нет, но они освоили профессию своих дедов, хотя многие из них имеют высшее образование, но жизнь страны, система эта экономическая, эти либеральные демократические ценности, они привели к тому, привели мой народ, мое село к нищете, я так считаю. А Черев Санамутаевич, к слову разрушить, я и царганцы Вейна не могут в оправдании себя что-то лишнее говорить. А я хочу сказать так, на них очень сильное психологическое давление оказывается именно главой тогда Ачирюм Валерием Николаевичем. мужчины также собирались, исходы и население делали. Но вот таким как бы законным путем. это очень удобно при новой вот такой какой-то... Да, конечно, сейчас наше правительство и Путин очень хорошо взялись, как бы и новые конституции, как бы, и новые поправки, но на уровне региональном нашем, на конкретном нашем калмыцком вот этом регионе у нас очень сильно утвердились люди, которые в советское время последним жили в номенклатуре и обладали номенклатурной властью. Не секрет, это не только наши совхоз, многие. Конечно, при власти они взяли себе земли, дома, бог с ними. Мы не за это судимся, а вот и для девчонок. Но мы говорим о том, только чтобы об этом править. Вот эти их внуки, мои племянники, вот они, их дети, чтобы это село жило развелось, они должны владеть все равно своей землей. Это право, по-моему. Потому что когда адвокат, мы судились, нам сказали тогда адвокат, не затягивайте, потому что во всей Российской Федерации только вот эта территория земли, которая принадлежала Алтамхудинская СМО, оставались так долго в федеральной собственности. И поэтому я тогда ходила и всем говорила, вот сейчас село немножко вот так как бы основная часть всегда, которую получили, те, которые как бы дополнительным дополнительном сфере, Ну, надо было... Я всем говорю, не затягивайте. ЦАК дошел, а приказ Путина 20-го года продления, помните, до 20 марта и 20 -го года продлевался. Где-то кто-то просидел. Сейчас такие казусы у нас идут. Это вечный вопрос о земле, правильно сказал Санал Утавич. Пока вот этот вопрос о земле не будет разрешен, вот этим людям уже... Настроение. Они могут плюнуть и уехать, а без будущего, без молодых и без этих будущих детей, которые в этой школе у нас еще 100 с лишним учеников, а рядом совхоз Сарпад, который гремел в советские времена, первый класс его шесть человек пошли в прошлом году. О чем это говорить? Мало того, что нашего наш совхоз единственный, который по газу, по свету выполняет план, потому что у нас единственный поселок, где население живет, и Садовку отдали вообще наши все права, в военкомате ребята, которые учатся в военном училище, когда приезжают домой, они обязаны проехать до листы, доехать до Целинова. И там в Целином военкомате они отмечаются. Перед отъездом, вот мой племянник с Иркутской области, служит, он должен опять ехать туда, вместо того, чтобы прямой Волгограду ехать. Вот эти ценности демократического, нашего нового такого веяния туда-сюда, привели к тому вот этой, к этому бардаку, при котором еще плюс я упомяну. Ветеринарная служба «Дипертанк» с подачи, кстати, опять же того же Валерия Николаевича, при нем, когда он был главой, отделили от государства и сделали как частное службу. И вот теперь, когда невыгодно, когда вопрос о земле, наш совхоз я считаю, якобы процелёт, и все что угодно, карантин вокруг села, что-то накало страстей мы в этом селе и в этом районе дожили. Это уже наше последнее. Мы поэтому обратились. 250, даже с лишним, еще много людей, все которые хотели чтобы наша глава именно цаган Сергей оставалась, потому что помимо этой земли существует исполнительные власти многие вещи которые да бюджет дает дети многодетные все эти пособия время цифровизации для этого должен человек разбираться уже меньше не бывает такого так пришел и все тем более я хочу привести пример почему недавно по всей россии по первым по всем каналам в одном русском селе я просто сейчас не могу привести но я можно найти техничку уборщицу выбрали, помните? И никто не смог районный губернатор ничего не смогли. И теперь они ее учат. Я долго наблюдала по этой и поняла, что население вот подписало за нее. И, а хотя бывший глава не хотел уходить, вот та же самая ситуация была у нас между главой района и теми, которые. И это идет просто при этом бывший глава наш. И так сказать, все время он себя, что он придет. Есть такие люди, даже здесь сидят недалеко, приходят и говорят, вот Валерий Николаевич осенью придет. Знаете, в одну воду дважды не ходят, путь ты трижды, ангел и бога мамыть. Человек, который уже набил опыт, знает, мы знаем все ее беды, но нашли причину. Полтора года – это новые депутаты, которые единым списком под Единую Россию, без вообще населения не знали. И я знаю людей, которые видели были свидетелем на этой комиссии, когда закидывали этот список. Просто в тот момент я была на Лебне. Просто вычеркнули, а я считаю, что это женская дискриминация, потому что население именно по телефону, 19 человек выдвинули, среди них была уважаемая учительница Нина Батаевна, одна из старейших учителей младших классов, человек активно общественный, который и хор, и везде, и всюду, и как человек всегда словом и делом половина вот это все ее ученики сидят. Во-вторых, Кирчикова, по мужу Санжиева, Елена Юрьевна Герат, Человек окончит высшее образование, социологический и экономический институт. И мать двоих детей работает в школе сейчас в силу того, что вышла замуж в этом селе. И также матери молодые, которые выдвигались, женские, именно активные, те, которые участвуют в активной жизни, это же их будущее. Им сейчас 25, 30, 35 лет. Почему-то их всех вычеркнули, но оставили все, согласились, конечно, спортфакт учитель спорти... физкультуры всегда, школа, бюджет, конечно. Вот двух учителей со школы оставили, здесь никто не возражал. Очень многое за этот год, потому что когда говорила я целый год, почему депутаты не созывают, ходила за этим новым депутатом, они говорили, пандемия, поэтому нельзя собирать сход. Вот они мотивировали. А когда здесь сход был, они мне здесь даже, наверное, записали, они мне отвечали так, мы только пришли, и даже я могу потом поименно, если они обратятся, даже в газету, каждый из них говорил, мы только пришли. Как это вы пришли и целый год только искали, где она не подала эту несчастную декларацию? Когда мы каждый день видим, какие разоблачения люди миллионом, миллиардом воруют в этой стране, и людей только вообще даже не сажают. А тут мне декларация вовремя не подала, и меня возмутило то, что даже прокурор, который приехал в представление, вот здесь разбираюсь, он зампрокурора приезжал, он сказал... Все решит ваше собрание, то есть как мы, население. А что такое депутаты? Тогда, выходит, они на нас плюют, когда мы сказали, здесь открытые, они взяли. Мы тогда закроем дело. демонстративно, шли в контору, и там они решили это. Я не знаю, в каких конституционных документах и в новых поправках об этом сказано, что вообще плюнули на население. Здесь полный зал собрания сидел. Животноводы, несмотря вот такую погоду тяжелый все животноводы почти приехали, все мужчины даже. Я хочу сказать, что население нашего села всегда было активным. Государству всегда план отдавали в том числе. Но в результате наше село осталось без дороги. И еще немаловажный вопрос о воде. По этой воде я уже и к Хасикову, и ко всем писала. Но вода в нашем селе питьевая, бочка воды, пенсионеры и молодая семья – Три тысячи рублей и возят с кичинера. Вот это две вещи – земля и вода. Как было в 17-м году революции получилось? И при этом мой дед говорил, когда рождался Халимкаюн, это было общины Калмыкам давали, это Ном Тачиро, десятину, десятину, десятину царское время – это 10 гектаров. Из этих десятин они платили всего два рубля налога. Это вот вся земля. И они вот эти, вот этот земля, за которую идет борьба сейчас, вот у этого нашего псевдоначальства, тех, которые ушли теперь как бы не бытие, но при этом делают вот это разброд. И те, которые сверху поддерживали их, вплоть до Казачко я доходила, когда он делал, Он клялся якобы, не будут. Но я неоднократно в интернете, молодые люди мне находят, наш совхоз уже выставлялся. Пять лет назад якобы за 25 миллионов банкротства. И это уже не первый раз. Это витает, просто как-то убирает, но люди, которые в этом видят, и не, люди, которые неравнодушны к этому, животноводам некогда это выслеживать, у них не до этого. Но я имею как пенсионер время, и определенные люди, диаспора везде в Москве, даже сидят, это, они нам оттуда сообщают, как это, все переживают, что этот столхоз пусть существует, потому что это труд наших родителей, этот столхоз. Они настолько честно работали до последней, теперь работают и их дети. Еще плюс Евренин Малохолец, еще шанга как говорится, ничего не ни претензий не имеет. Они только хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы их дети могли наследовать ту землю, которую они получили. И при этом глава, который по новой конституции должен быть не подсуден только нам, местному населению, почему-то все время хотят назначить нас сверху, и если сверху нет поддержки, кому-то не угодило. Очень удобно стало последние два этих э, срока убирать руками вот таких молодых людей, которые, во-первых, практически здесь не жили, учились, ездили, работали, потом раз их привели в один э, год, потом оставили, и потом раз их одним списком. Я, у меня большие претензии к Единой России. Большие претензии. Если я не умоляю их роли, действительно, на региональном и каком-то уровне где-то люди что-то, но в нашей республике в нашем районе это привело к тому, что уже вообще кого хотят убрали, кого хотят, а остальным просто говорят. Плюс меня еще возмутило, я хочу на всю пусть республика, и пусть все знают, когда глава бывшего района, бывший, который здесь вырос, Валерий Николаевич Ачиров, в соседнем районе, потому что свое население не выбирало его в депутаты, назвал свое население, которое здесь живут и где он хочет все время быть директором, быдлом, это его слова. И люди, которые ездили, пенсионеры к несколько конторах повезли, к тому же свидетели. Конечно, теперь они все на пенсию ушли. Но люди в соседнем селе и сказали, где ваше население? Он сказал, что там население, там одно быдло. Вот это я Юнинкельдина. Юнянкельдина Вот это мои последние слова. Ну, я, горяева Наталья Мутайна, тоже проработала на одной точке почти 25 лет. И сейчас тоже доказываю, что я имею право на эту землю имею право ее замеживать и на ней да, работать до конца. И, а сейчас вот я слушаю и думаю, что если наш совхоз был выставлен на продажу в интернете в 2013 году, то, наверное, нужно, чтобы вот эту землю у нас отобрать ну, и к этим точкам привязать по 600, там, по 800 гектаров. И тогда они ну, могут и продать этот совхоз. И это не первый случай, когда целыми совхозами у нас калмыки продаются. И мы беспокоимся, конечно, тех людей, которые у нас... Все стены залеплены одними грамотами. Не только грамоты мне нужны тогда, значит. Мне нужна только та земля, на которой я работала, и буду еще работать. И я от нее никак не могу отказаться. И буду, естественно, судиться до самого последнего. И я думаю, что остальные тоже тоже так считают. И мне кажется, вот сейчас я хочу обратиться к тем молодым людям, которые сейчас в эту зиму может кто-то начинал хозяйство, ну, в целом, может, по Калмыкии какие-то гранты получали. И сейчас получилось так, что большой падеж скота. И я хочу, чтобы они не разочаровались. И ну, как тот человек, который проработал на, на Точке много лет, я знаю, что есть годы, когда ты, ну, ущерб работаешь, а есть годы, когда можно и все отработать, все кредиты, все можно отработать. И чтобы они не разоржировались и не уехали куда-нибудь ну, далеко, пусть они все-таки поверят в свои силы, что это временное явление, вот этот падеж скота. И я ду думаю, что я хочу их предупредить, чтобы они все-таки выдержали и никуда не уезжали. И хочу чтобы молодежь все-таки оставалась в селе, работала, и мы их будем все время поддерживать. Здравствуйте, я Лиджиев Читер Владимирович, являюсь предпринимателем. В 2017 году получил земли на законном основании по решению суда Сарпинского района. На этом основании подал документы в МФЦ, получил разрешение главы района на строительство, построил а, ну, стройка в стадии строительства еще идет. Построил дом, сарай строю, заключил договора с руссетями, подключил свет. Ну, свой все. И приходит тут письмо мне, то, что а, земли, которые вот на основании чего я всего делал, а, суд их отменил. Сейчас я не знаю, ну, как в дальнейшем, ну, вообще его... До конца строит не строит просто много денег потратил. Просто почему, почему такая несправедливость ну, у нас вот творится, я вот не пойму сейчас. Ну, буду надеяться на Верховный суд, чтобы выиграть этот суд, чтобы дальше закончить свое строение, также воспитать своих троих детей. Ну просто в этом селе, ну как племзавод Чепчаев у нас существует, ну, люди идут работать, да, ну там от безвыходности, можно сказать, там, за 10-11 тысяч. Просто троих детей на, на эту сумму, можно сказать, ну, не можно сказать, но не, не содержишь, да. Ну, на этом все, наверное. Вот проблема у меня, вот, как и у всех моих односельчан, можно сказать. Молодые, мы здесь, ну, никуда не уезжаем, хотим свои, ну, развиваться оставаться здесь, чтобы дети наши здесь росли. Ну и всем. Ну, думаю, все нормализуется, все будет нормально. Я, Бадмаева Цыганцевыкова, на, на сегодняшний занимала должность главы 6 июня 2017 года по 12 марта 2021 года. Соответственно, у нас предыдущий глава начал эту тему, у нас началась проблема с землей. Мы хотели, чтобы люди получили все свои доли. Но нам не давали реализовать свои права, потому что считали, что люди не должны иметь своих прав, что в первую очередь должны получить одни. Мне так прям прямо и говорили. Меня вызывали в район. На тот момент был наш нынешний депутат Народного Хурала Ачир Валерий Николаевич. Он меня неоднократно туда приглашал, где говорил, что не нужно слушать этих людей, что нужно делать в пользу мою пользу. Подписывая документы на то, чтобы образовать вот эти подживстоянками земли. На тот момент, когда я ему говорила, что будет тогда с людьми, если они придут, меня будут обвинять, он мне говорил, ты их посылай, посылай их всех ко мне. А то, что там будет моя подпись, и эта ответственность ложится на мне, его не волновало. И он с того момента, он эту тему не отпускал. Приезжали из Минзема, министры приезжали, приезжали с района вызывали лично туда и здесь было здесь были мы собирали сходы граждан они мне говорили и угрожали о том что если ты не уйдешь и не подпишешь то есть мы тебя можем посадить и в тот же момент спрашивали а если у тебя малолетние дети я им отвечал да конечно они говорили ну до 18 лет пока им не исполнится конечно мы тебя не посадим но ты имей в виду, зачем ты идешь за всех людей когда ты можешь себя спасти я им говорила, что мы живем в одном селе, и надо жить по совести. И соответственно, с 2017 -го года по сегодняшний день вот это давление, оно не прекращалось, бесконечные жалобы. Это меня вызывали следственный комитет, прокуратура меня проверяла ежечасно, да? все документы наши перепроверяли, но мы делали все в рамках закона. Он находил несколько людей, это был наш старый предыдущий глава Дондыков, он это жаловался, ходил и в суды писал и в прокуратуру писал, но не находил обоснования, чтобы выявить причину. Что самое интересное началось, это вот осенью 2020 года, когда у нас активные жители нашего села хотели стать депутатами. нас собралось кандидатов на тот момент 19 человек, но почему-то посчитали, что именно самовыдвиженцы недостойны стать депутатами. И их просто убрали. У них уже был заготовленный свой список, и, соответственно, всех убрали. Они, мы судились, люди судились, они первой инстанции проиграли, им сказали, что они не пройдут. Подавали Верховный суд. И прямо за два дня до выборов им отказали. И прошли всего 8 человек, где оставалось, получается, выбора нет. И это были все от «Единой России». Хотелось бы сказать и то, что... Наш глава района нынешний, он, я, наверное, могу сказать так, что он ведет какие-то свои игры, потому что и он мне звонил, угрожал о том, чтобы я уходила, что он не хочет со мной работать, а причину, почему не хочет, он не называл. Ну, нынешний наш председатель, он тоже жаловался, постоянно писал прокуратуру, и зацепились они за тот момент, что я не предоставила сведения о доходах за 2019 год. По факту я могу сказать, что за 2019 год я признаю, что я не подала, но на сайте, как полагается, я все разместила. То есть сокрытия самых доходов у меня нет. Было предоставление в срок, в связи с тем, что у нас была все-таки эпидемия, это коронавирусная вспышка. Это же новая у нас то есть эпидемия. В селе люди болели, мы занимались волонтерской работой. Сама я осенью заболела, то есть до декабря меня не было. И, соответственно, мы в срок не сдали. И только и по этой причине, что я не подала вовремя свои сведения, меня уволили по статье по утрате доверия, не дав даже возможности уйти там по собственному или еще как-то, хотя могли бы сделать выговор. Но и тем самым лишили вас возможности устроиться на другую любую работу? Да, да, даже на биржу труда и то там, соответственно, за, миним... за, ми... за минимальные mm -hmm. эти. Невзирая на то, что у меня трое детей, и э, только доход от моей работы у нас, ну, приношу я. Так как на сегодняшний день у нас муж не работает, потому что ну, везде такая ситуация с проблемой с работой. И я, я хотела бы сказать, что мы вот здесь сегодня сидим, мы отстаиваем всего лишь свои права. Мы ни у кого-то ни, ничего не забираем. Все хотят восстановить лишь только то, что они заслуживают по праву. И здесь вот есть группа людей, которые судятся с нами. Они тоже реализовали свои права, все по закону они сделали, но тем не менее они считают, что они должны превосходить над остальными. И я вообще хотелось бы найти эту справедливость, чтобы сделали все по справедливости, чтобы люди получили в первую очередь, а не юридическая организация, потому что муниципалитет, он должен представлять интересы граждан, это в первую очередь, а потом уже все коммерческие и другие организации, ну, интересы других. Ну, я бы хотела, чтобы справедливость восторжествовала. Это земельный налог, имущественный налог, это доходы, которые строится наш бюджет. И то есть мы их не можем лишиться. Если как они изначально хотели, чтобы мы отдали полномочия в район, то есть мы лишались бы этих доходов, это известно же, что все муниципальные образования они существуют буквально, выживают, у них нет доходов. Ну и мы бы хотели это делать, мы могли бы это делать, да, но нам не дают даже этого сделать. Потом еще то, что мы вот судимся да, неоднократно уже сколько времени, и нас все хотят это продавить, хотя все на нашей стороне, закон на нашей стороне, все юристы, которых, которые нанимаем,